Светлые, чистые, естественные – это цвета весенней женщины. Такое впечатление производит весь ее облик. Женщины весеннего типа излучают бодрость и свежесть. Цвета не могут рассказать о характере весенней женщины, однако могут указать несколько типичных для них черт. Хотя ни одна весенняя женщина не похожа на другую, всех их объединяет несколько признаков. Женщина весеннего типа – свойственно свежесть и чистота, а также естественность и, невзирая на хрупкую внешность, определенный запас бодрости. Правильный выбор цветовой палитры подчеркнет это впечатление. Самым подкупающим в облике весенней женщины является ее искренность. ложь, интриги на работе, подлость, абсолютно ей чужды. Весенние женщины открыты и прямолинейны. Они смело высказывают свое мнение и считаются честными и объективными. Девушки весеннего типа, Слывут увлекающимися и любознательными натурами. Их легко вдохновить, восхитить. Они, как правило, с первого взгляда вызывают симпатии. Люди весеннего типа излучают солнечную ауру, так же, как и их цвета, как и сама весна. Женщины весеннего типа притягивают и потому, что кажутся несложными. Они отличаются откровенностью суждений, не слишком обидчивы и очень порядочны. Женщины весеннего типа компанейские, окружающие уверены, что они не выдадут и не подведут. В них нет ничего таинственного, они относятся к людям без предубеждений, полны новыми идеями и не скрывают их. Девушки весеннего типа предпочитают видеть светлую сторону жизни. Все эти качества должны отражаться в их одежде. Наряду с девушками осеннего типа, они полная противоположность зимнему типу. Сравните приятное свежее обаяние женщины весны с холодной неприступностью женщины зимы. Чистые натуральные краски подчеркнут живое очарование женщины весеннего типа. На нее нельзя долго сердиться. Ее обаяние улучшает настроение так же, как солнечный майский день.